Друзья, приветствую вас. Сегодня хотелось бы с вами обсудить тему о по лилит. Поговорить о лилит, которая перейдет из знака зодиака рак в Лев с 8 января и пробудет в этом знаке до 3 октября. Чем она интересна? Ну, лилит это всегда точка, связанная с искушением. Она всегда увеличивает значимость чего-то, того, что может быть не таким важным на самом деле, но в какой-то период времени мы этому можем уделять чрезмерное внимание. Сама по себе эта точка искушения Лилит будет двигаться через линии Солнца, то есть нашего Я. Ведь знак Солнца у нас олицетворяет и наиболее ярко выраженную энергию Блутона, который неумолим, как атомная боеголовка. Ну и опять же, знак Зодиака Лев, он олицетворяет, что сердце творческое, творческое, творческий центр, то, что показывает, как мы хотим сиять, как мы хотим светить, как мы хотим проявлять свою энергию в обществе. Что может произойти под воздействием этого лилит? Ну, во-первых, кого она может коснуться? Коснуться она может непосредственно самих представителей знака Зодиака Лев, а также тех, кто имеет в своей карте эту точку в знаке Зодиака Лев. Для вас это признак того, что вы можете... Вступить в некоторые важные изменения в вашей жизни Которые прогнаться не менее 9 лет Особенно это еще может касаться тех У кого находятся личные планеты во Льве ну, Помимо того, что это сами по себе Львы А также те, у кого Луна во Льве Меркурий, Венера, Марс Ну или у кого находится восьмой дом в этом знаке те у кого лилит находится в знаке льва то вам здесь добавятся еще и от водолея с 23 -го года платон зайдет в водолей то станет позицию к вашей лилит и Ждите, что вас ожидают очень интересные и незабываемые годы впереди. Но ну, у кого Лилит будет находиться в знаке Водолея или Скорпионе, то также ожидайте очень важных изменений. Вообще, как-то последний год, два представителям фиксированного креста, ну, не то, чтобы не везет, но вас как-то... Самые высшие силы сподвигают на какие-то очень важные изменения в жизни. Как вообще проявляется лилит, проходя по, ну, например, знаку зодиака льва? Человек в это время ощущает, ну, либо по его точке, по его лилиту если его лилит находится в этом знаке, человек собомнит божеством. Считает, что он некое высшее создание в этом мире, что ему все позволено, все сойдет с рук ну, в той сфере, в котором находится у него этот знак. При движении лилит в знаке льва действительно одаренных людей могут, например, не замечать. Их терзают личные страхи, заблуждения, преувеличена скромность, боязнь. Они все могут списывать на обстоятельства и могут бояться воплощать в реальность какие-то очень важные идеи, которые в результате могли бы им принести почет и славу. Ну, давайте кратенько пройдемся, посмотрим вообще, как эта лилит может проявиться на... Каждому представителем знака Зодиака, то с чем не ждет искушение? Ну, по-любому уже только что поговорили, по э, Деве здесь у вас искушение в личной жизни ожидают, в какой-то скрытой стороне вашей личной жизни, ну, в худшем случае это любовники, и любовница у пар, ну, в лучшем это могут быть какие-то тайные доходы, тайные источники доходов, которые не хочется афершировать причем вы ими будете очень гордиться если говорить о весах то здесь привлечение дружеского окружения среди друзей будете выбирать очень значимые личности социально активные и такие светские я бы даже сказала если говорить о скорпионах ну здесь тема власти тема карьеры тема вашего социального статуса. Будете этому придавать огромное значение и делать все для того, чтобы достигнуть ну, тех высот, на которые вы надеетесь. А для стрельцов. Ведь, ну, это тема за границей. Тема духовности, тема за границей может мучить вопрос, связанный с каким-то глобальным переездом в другой город или в другую страну. Также это сфера духовности. Здесь может произойти некоторая подмена понятий козероги. У козерогов это тема, связанная с сексом, с любовниками, понятное дело, а также ну, с любовными отношениями, в принципе, и также тема, связанная с деньгами. Почему эти деньги могут быть от таких, знаете, очень, очень весомых источников? Источник это ваших денег может стать... Ну, какая-то очень важная, чуть ли не королевская особа. Не знаю, посмотрите. Теперь по водолеям. Ну, ваш соблазн ваших партнеров. Эти выделять преувеличенное значение вашему партнерству, вашему партнеру, и не только в семье, но и в работе в том числе. Будете стараться, да тех, кто еще не в браке, тот будет стараться найти себе такого очень социально значимого человека, светского, которым нужно гордиться. Ну, и также э, при сотрудничестве тоже будете себе выскивать именно таких уж. И будете им буквально поклоняться, уж слишком они будут для вас привлекательными. По рыбкам. Так, у вас здесь тема работы. Работа престижная, работа та, которая ну, прямо на первом месте стоит. Работа та, которая имеет... Ну, не, не, далеко не каждый может себе позволить иметь такую работу, которая вас интересует. Такая работа дается лишь избранным. Ну и можете зафокусироваться на своем теле. Захотите себя как-то улучшить, заняться фанатично своим здоровьем. Захотите быть здоровыми, красивыми и придавать этому огромное значение. По овнам. Так, для вас это тема любви. Будете придавать огромное значение тем людям, которых вы любите, своим хобби, своим увлечениям, развлечениям, а также это еще ваши дети. Будут у вас буквально стоять на пьедестале. По тельцам. Для вас эта тема... Семьи. Семья на первом месте, хотите, чтобы все было дорого, богато, чтобы все было престижно для тех, кто не в браке, захотите заключить брак именно с таким человеком, который будет очень светский, очень значимый, такой, которым можно было бы гордиться. По близнецам. Ну, здесь, скорее всего, будет вопрос в технике. Захотите приобрести технику, которая будет очень-очень престижной, дорогой, богатой. И также будете себя окружать такими же связями знакомствами, ну, будете стараться контактировать с людьми, которые с вашей точки зрения ну, будут не из простого мира и да, здесь приобретение автомобиля может быть очень и очень такого знаете который вам в последствии впоследствии может оказаться не по зубам а по ракам ну для вас тут тема денег денежки денежки деньги для, для вас это прям вообще станет идея фикс это что-то такое что у вас будет просто ну, целью номер один все что вы будете делать в ближайшие полгода это не думать от а действовать из расчета, где больше платят. Там я и буду задействовать все свои силы. Будете стараться, причем не только заработать, но еще и сохранить заработанное. То есть, деньги для вас будут очень-очень важны. Ну что ж, вот такие вот темы будут раскрываться на ближайших несколько месяцев. Это так, знаете, короткая просто шпаргалочка, что может повлиять на каждого из вас в сфере соблазну ну, постарайтесь быть стойкими не поддаваться этим соблазнам. и помните что чем гармоничнее ваша жизнь чем она сбалансированнее тем меньше придется за что-то переживать и о чем-то сожалеть желаю вам удачи подписывайтесь на мой канал если кому-то было интересно ставьте пожалуйста ваши лайки комментируйте и до встречи в следующих прогнозах